Привет, друзья! Меня зовут Эрик Шоков. И сегодня мы находимся в Польше, Варшава. Esports Performance Center Warsaw. Тим Kinguin. Мы все знаем команду Кингвин. Она очень давно выступает на LTV, на Тир-1 сцене. И мы все примерно знали, что у них есть что-то в Варшаве. Почему что-то понимали? Потому что это не публичное место. Это для профессиональных команд и игроков. Прийти сюда с улицы и поиграть невозможно. Нужно бронировать приходить сюда с составом, жить, играть и спать, и кушать все подряд в одном месте. Вы можете заметить то, что здесь огромное здание, все в цветах этой команды. И это не просто так. Это все здание принадлежит Team Гингвин. Размах большой, этому помещению уже больше пяти лет. И давайте посмотрим, что там внутри и почему люди, почему команды выбирают такие места. Пойдем смотреть. А перед тем, как мы зайдем пожалуйста, не забудьте поставить лайк такие ролики нуждаются в этом не пожалейте сейчас время и сделайте это мне будет очень приятно ну а мы приступаем. заходим прямо сейчас не знаю, в центр киберспорта рай для киберспортсмена хеллоу привет как дела, как дела? как дела? рада видеть тебя рада видеть тебя что ты делаешь здесь? мы хотим снимать видео о том перформансе ааа, ты мне сказал что-то такое, я помню о, ты уже у меня микрофон Тут сразу у нас заметны джерси. Это в память, какие команды здесь останавливались. Это получается у нас Кингвин, это у нас ОГ. Это 2? это состав Доты. О, королевы, туалет для королев. Это скейт, о, болгарин Да, Маус, тут оставались Маусы, это в росписи Бумаса. Так, и у нас остается еще одна команда Хонорес. Вау, wow. это команда забронирована на Na'Vi? Yeah, we had like a the, the girls from Navi playing ah, CS well, we Yeah, before. They just leave like three days ago. Да. Yeah. But as you can like you can see here, we have from, like, the real Navi. Look at that, we oh, have simple, simple. — I love these guys. — FACE CLAN. My favorite one. — And on your back, MIBR. Hmm. Сейчас мы находимся именно в той комнате, где три дня назад тренировалась команда Na'Vi, но не основной состав, а женский — Javelins. Так, здесь у нас некоторая часть кубков, которые есть у Тим Team Kingen. а Здесь у нас два отдельных компьютера для тренера и менеджера и пять — для игроков. Монитор 240 Гц, банк, везде одна и та же клавиатура и везде одни те же кресла. Это просто прекрасно. Давайте посмотрим, что предлагает Simkingen а, для людей, которые приехали из другой страны, хотят потренироваться, пожить. Здесь у нас наушники. Очень непонятные. Это Fnatic. И я не понимаю совсем, а, что это за бренд. What is brand? Fnatic? Yeah, it is. They Fnatic, like Fnatic. their own brand. Yeah. Здесь у нас мышка. What is brand? Oh, it's like a Polish brand. Polish brand? Yeah. Это какие-то польские девайсы. Тут еще у нас крукс. А, Crux. Yeah. Крукс mm -hmm. или Кракс это коврик, и клавиатура такая же Кракс, тоже польская, с очень приятным нажатием. Ну и кресло у нас на блокчер, у вас модель сейчас на экране. Там, в целом удобно. Ну, если такое было бы условно в Грузии, я бы Ах, ел. Конечно, это серьезный уровень, и что самое интересное, этому месту уже там несколько лет, пять или 6. Они опередили время, можно сказать. Если говорить про компьютер, здесь у нас... 3,600. О, не 600, 700. Да, yeah, TI. How many computers here in this building? Around 50. 50? Mm -hmm. Each around 4,000 400, евро. Uh, oh. Те, которые здесь у нас играют, они могут uh, пить всякие напиточки. Uh, does it uh, includes in package? Yeah, they have like the Oshi, the Coca-Cola, some juices. Yeah. It's free. It's not free. It's included ah. in the ah, price. Okay, okay. It's not the same. okay. <laughs> uh, здесь у нас uh, какие-то тактики вот, кстати, Нави женский состав поставил свои. Идем на Б, идем на А, идем на Б. Ну, в целом перспективно. Так, на следующей комната. здесь у нас chill. И chill а. Тактикс, тактикс. Exactly. So you can just Oh, так, получается, первый идет в яму, второй идет через палус, и один у нас пойдет с мида. Так, ктешники у нас будут здесь на этом тайминге за фаербоксом. А, террорист выходит и убивает его. Слушайте, ну классная история, реально классная история. Супер. О, здесь у нас есть PlayStation 4. Uh, можно yes, поиграть. В этом здании сейчас, оказывается, есть игрок Бейт украинской команды Rinkle. И сейчас наша цель его застать. He should be there. Should be there Он but... должен быть здесь. Mm. Тут готово прям все для того, чтобы стримить. Я слышу какой-то голос Спика, Надеюсь, у него, у него микрофон выключен. А нет, не выключен. Нет, не выключен, кстати. Окей, <laughs> okay. one more playing room. Yeah. Smaller one. Здесь у нас старее компьютеры, uh, такие же мониторы. Такие же кресла, но в целом, ситуация примерно такая же. Can you say in percentage what games are playing here? Okay, so like 65% is like CSGO. Uh -huh. uh, then maybe another 10% is equal. Uh, Dota 2, League of Legends and Valorant. Uh -huh. Мы знаем, где игроки у нас играют. Как они спят, пока не знаем, но куда они ходят в туалет, сейчас мы увидим. Их называют здесь королями. Так. У нас тут два умывальника и вход в сам туалет. Все очень аккуратненько, стильно, красиво. Мы телепортировались в другую комнату. Здесь у нас Starbucks, здесь у нас много попить, много посидеть, покушать и попить хорошенько в кофе. How it works? You wrote Starbucks. We want to get a coffee machine. Mm -hmm. So, what would you like to drink? Потому что у меня есть магическая карта, и я могу просто заказать для вас. Сейчас нас будет свой кофе. здесь у нас большой Так нажимаем, 12 злот. And press the green one Please and the magic card. Magic card. Mm -hmm. And it's all good. And uh, what work is on you? What are uh, you doing? So I'm taking care of the guests. They just speak to me about their problems, and I'm just solving it. Because, for example, they want a visit in the physiotherapist or they would like to go to the swimming pool mm -hmm. so I can buy the tickets for them. And if there's something wrong with the PC or anything else, I can solve it. Many, uh, people works here? Uh, just for the like, eSport Performance Center, not the Kingwin, it's like five person. One IT guy, mm -hmm. uh, one director, me and my copy and the girl. And she's like, the op operational manager for like, buying stuff and things around. And the most important question: How much for two weeks? About I think one hundred for one day for one team. Seriously? No, no. What I'm saying, about, No, no, no. It's gonna be like for one person around hundred dollars. Ah, wow! Computers, drinks, uh, bed. Yes. Ah, and the really? service twenty four seven. What about internet? So we have three separate lines. Uh -huh. Everyone is one gigabit symmetrical, and we pay for one line two point five thousand euro. Because it's also a dedos protection. protection. Yeah, because we have in, in past we have a problems because there was a guy who was streaming from our room and he just leaked our IP oh. and they just did us and the only solution was to buy the dedos protection from the company. That's why it costs so much. Так мы отходим немножечко от столовой, тут второй этаж и наконец-то спальные места. 12 комнат, 24 комнаты, столовая и вот там у нас находится где-то спортзал. Заходим, это, это так интересно. Так. Уа, а, you have rooms for two guys. Yeah, that's the twin room. And, And uh, also we have the room for, like, one person. Давайте посмотрим, что входит сюда. Здесь есть своя персональная PlayStation. Можно играть. Так, ну, тут кроватки, такие упругие матрасы. Есть uh, свои полотенца, towels. Yeah, we switch it like every single day. Wow, nice. You asked me before, do you can rent a room with a PC? Yeah, that's the room like that. Only one? Yeah, only one. Uh, we have 12 rooms with single, six rooms with twin rooms. Окей. Okay. Okay. Короче, выглядит как просто комната для киберспортсмена. Что еще ему нужно? Так, и здесь нас ожидает, ну как вы понимаете, душ. Смотрите, какой большой масштаб. Огромнейший масштаб. Здесь можно принимать душ сразу вдвоем, втроем. Мы это любим. Классно. Сейчас мы заходим на кухню. Здесь готовят еду для наших проигроков. Ведь ошибка повара может влиять на Вот про like yeah, so usually we have like two options to choose. Uh, it's like box -cuttering. so they have like two uh, thousand, maybe three thousand calories, five meals a day, and sometimes they just use the Ой, мы oh, have Макдоналд. That's uh, the third yeah. option. That's the third option. <laughs> uh, okay, uh, let's go to gym or yes, yeah. To the gym. Идем, to идем тренироваться. Идем тренироваться. Посмотрите, давайте вот не будем выключать камеру. Какой же все масштаб. Yeah, we have the vending machine. Vending machine uh, not for free. Nah, not for free. Окей. Okay. Okay. и что самое интересное, это свой личный зал, который входит в пакет 100 долларов. В день. Так, здесь у нас есть э, беговая дорожка. Eclipse, как я помню, это вроде Eclipse. What about Rinkle? I've never seen was? this guy. Here. Uh, never. never. He's only staying in this one room that we showed. Uh. Yeah. <laughs> мы нашли Ринкла. Весь ролик мы говорили о нем. Привет! Да. <laughs> да, мы узнали, что ты не идешь в зал. <laughs> ты тут сейчас спишь в одной комнате, где только одна кровать. Да. И то, что ты здесь вообще один сейчас, по сути. Да, да. И то, что ты сидишь в стримерской и не уходишь оттуда. Конечно, не Да. Давай посмотрим, что у тебя там. Как ты все обустроил. Че, готовимся. Я отсюда не выхожу. Типа в Варшаву пару раз в центр катался и все. А сейчас, кстати, праг с фейзами будем играть. С фейзами? Да. Слушай, ну вы прям вы всех на AirMerry. Расскажи про эти эмоции. У вас были какие-то свои предикты? Вы сможете пройти, наверное, или нет? Сейчас мы состав собрали мы двоих игроков поменяли, угу. типа за две недели до начала РМР квалификации, и типа не сильно рассчитывали то, что там выйдем куда-то, на РМР пройдем. Решили просто так сыграть, а то, что мы там наиграли, и как-то получилось так, что мы вышли. Ну, там, последняя игра против хитов была вообще супер, там жестко вывезли на моральке, на клатчах. Ладно, давай тогда, спасибо тебе большое. Желайте удачи. Спасибо. Я надеюсь посещу Мальту и посмотрим в жизни, как это все выглядит. Давай, давай, давай, пока. Это у нас Chill Zone, здесь игроки отдыхают, если они устали. Здесь много развлечений, к примеру, диван. Но самое главное, тут есть бильярдный стол, на котором мы сейчас с Колей забронировали слот. Будем играть. Кстати, огромнейший телевизор. Прям, прям мне кажется, там 85 диагональ. Здесь у нас опять же компьютеры, Их, они просто повсюду, и непонятно, для чего они тут стоят, но они просто есть а Есть у нас терраса, и сюда хотят поставить джакузи Ну, бывают такие истории, хотят поставить джакузи на террасу Все забрендировано под Кингвен, это красиво, вообще брендирование всего подряд даже вот этой деревяшки, это, конечно, красивая история Кстати, если говорить про киберклубы, то в Варшаве находится всего лишь два Да, именно два Это e-spot у вас, картинки на экране И второй FPS-центр, он больше похож на киберклуб. Что самое интересное, там каждый монитор 360 Гц Просто дикие челики На этом тут заканчивается выбор Сейчас мы попали в очень удачное время, потому что наш LTV проходит турнир Gingles Legends, где играют всякие... Олдовые игроки 8 -8. из 1.6, из CSGO, там Паша Бицепс, Кинз, и так далее. К сожалению, не застал просмотру этого турнира. Он еще будет поделиться два дня, но еще ни разу не смотрел трансляцию. Но зато увидел, как это выглядит все изнутри. Это у нас Black Magic Кстати, у меня появился флешбэк. Если кому-то интересно, как устроен V-Play Все от начала до конца Какое они используют оборудование, сколько это все стоит и так далее Посмотрите, ролик прямо сейчас у вас в подсказке Это был большой материал, который неблагодарно получил Маленькое количество просмотров Поэтому можете это все исправить Что я могу сказать, увидев все это Понятное дело, это уровень я не ожидал, что такое будет. И думал, что это какая-то будет странная идея, там, 3-4 компьютера. Но нет, тут все на хорошем уровне, все свежее, приятные ценники. Я думаю, для организации потратить такие деньги, это не особая проблема. За то, что они получают. Чем больше таких будет мест, тем лучше будет развиваться киберспорт. А киберспорт это круто, киберспорт это будущее. Ребятки, спасибо большое всем за просмотр этого ролика. Пожалуйста, не забудьте подписаться на этот канал, если вы этого еще не сделали. У нас такой выходит иногда классный эксклюзивный контент. Ну и, понятное дело, CSGO тоже иногда снимаю. Вот еще. мы сейчас фейсит играем. Скоро будет 3000 элло. Такая вот история. Спасибо большое всем. С вами был эрик Шоков. Мой Телеграм и Инстаграм есть в описании этого ролика. Там много чего интересного из реальной жизни. Пока, друзья. Друзья. А, нужно ударить. Да, у нас был так по сценарию. Вот так и будет. Ладно. Давай нормально. Давай нормально, ладно. Сейчас все будет. Сейчас. Слушайте, но ну, в целом тоже неплохо. Пока.